Всем привет, ребята, с вами снова Лекс, и сегодня мы будем играть в Skywars в Майнкрафте. И да, сегодня такая необычная серия, потому что я Skywars вообще мало когда записываю. И вот настал, так скажем, его день, настал день Skywars, когда мы можем его записать. Сегодня я играю с крутым зелененьким РП, но на Blox MC не так уж и много алмазных вещей, поэтому... Тихо. Братик. Протик, у тебя тут, вижу, алмазные вещи есть. А, или это? Нет, это ты просто фрог. Так, забираем вот это. Подкидываем под По-моему, я видел здесь нагрудник. О-о-о, протекшн. Один. Нормально. Хотя бы что-то. Так, все сундуки, челики у вот нас тут за -за залутали уже. Так, я тут челика вижу. Ой, ты ж смотри, какой у него меч жесткий. Офигеть. Так, ладно. Закидываем его снежками. Ага, ему вообще пофиг на мои снежки, я так понял, да? Э -э хорошо, а ну, иди сюда. Так, отлично, мы его залутали. Э -э Возьмем вот это вот так вот. да ага, там у нас фрог стоит, мы ему тут завалим лавой путь. Э -э хорошо. Блин, у меня закончились зельки, надо бы где-то у кого-то их отжать. Но я не знаю где. Так, тихо тут, челик, здорово. Дару, дару, дару. Он тут что-то делал. Так, тихо. Надо пострелять по ним. А тихо, у меня ведро есть. Я сейчас заберу воду. Бару. Нет, надо ее разлить. Получай! Так, теперь дотянь, дотягиваемся до друг друга. Вот так вот. И ура! Первая победа! Первая игра сразу первая победа. Переходим, ребята, к следующей катке. Так, ну, вторая катка у нас уже. Берем кит скаут. И сейчас мы напрыгнем на первый сундучок и простроимся сразу к тому сундучку. Потому что у, у этого челика тот сундучок Белли же, а нам нужно его залутать. Так что берем все сейчас самое необходимое для того, чтобы перебраться на центр. Мы на него перебираемся и в этом сундучке у нас лежит неплохой такой комплектик броньки. Броньки неплохой комплектик. Э, лук 16 стрел, лук у нас сила 1. Ну неплохо. Так, встречаем фрога. Смотри, смотри, какой. В, в, в, в, в алмазной каске получается наш зеленый РП. Так, тихо. Этого мы подальше. А вот этого надо бы истребить. Так, отстань. Быстрее, быстрее. Отлично. Так, и вот уже бежит этот чел за вторым. Отлично. Так, стоп, а, меня отравили. А, меня подж... подожгли. Нифига себе. Так, мощно, мощно, мощно. Так, фейроспект, конечно, берем меч на аспект, то она нам очень сильно понадобится. Так, чуть-чуть блочков. Чуть-чуть буквально. Так, это мы ставим сюда. Стрелы у нас 22, будем помнить, собственно. Э -э так, и это, наверное, вот так вот поставим. Все. Ускоряемся и бежим. Бежим вот сюда, наверное. Так, а ну-ка, я как-нибудь сюда простроюсь. Расстроюсь, только вот челик меня тут не ждет, оба, добро, братан, братан, здорово, здорово, так, все, мы тебя выносим, э, подожди, мне нужно захилиться, регеночку, все, все дела, шарпнесс э, 2, то мы можем вот так поставить. Чтобы когда он сломался, мы смогли по-быстрому переключиться на другой меч. На, на, на меч, который у нас файроспект. Так, смотри, мы его поджигаем. Мы его поджигаем и дальше дамажим этим мечом. Отлично, он тупо улетает. И, ребята, вторая катка тупо победная за нами. Просто GG прописываем и переходим в следующую катку. А Вообще у меня стрела в ноге класс. Так, третья катка. Я про РП зеленый вообще ничего не рассказал вам. Ну что, здесь зеленые сердечки, зеленые алмазы и вот такие вот прикольные текстуры блоков, чтобы как-нибудь хотя бы повышать э, производительность, собственно, когда играешь с этим паком, хотя бы, чтобы как-нибудь было... Твой комп работал быстрее. Так, я уже на центре. Тут челиков никаких пока не вижу. А, нет, кто-то уже впервые меня просто за на центр. Ну, конечно, это какие-то челики, которые берут кит, э которые там уже стартовые. Ничего, сундуки не лутают. И сразу же бегут на центр. Братик, ты падаешь у нас сегодня. А Потом заберем мы сейчас еще этот сундучок. Здесь у нас неплохо. Здесь у нас на Protection 3. Протекшн 3. Нормально, нормально. Э, так, о, здорово, братан! Ты че тут? К верстаку подошел? Что-то скрафтить решил. Брат? Это не выживание, братик. Пока. Так, э, что, никто больше на центр не, не, не осмеливается прибегать? Так, а, сундуки же сейчас снизу находятся, надо по-быстрому к ним подбежать сейчас. Так, вдруг мы сейчас найдем лапти. Лапти Забили... забираем даже вот э, вещи, которые у нас, на нас уже одеты, потому что, ну а что, э, зачем челикам? Крутая одежка, ой, ой, камбим, камбим, челика, камбим, так, здорово, получаю еще тебе в подарочек вот так вот чу яичек, вот так вот яички в подарок тебе. Ой, братан, ну, а, ну куда ты побежал, ну зачем тебе бежать от меня, иди сюда, вот зачем ты убежал, скажи мне, пожалуйста, зачем убегать от меня, братик, иди сюда. Иди сюда давай, давай сюда вали подеремся как мужики давай что-то секунд вот все поделились как По -по подирались как мужики так э, значит там челик у нас на своей базе э, где у нас еще челики бегают я больше ников не вижу ага там челик скинул другого получается да ага так Строимся назад. Надеюсь, сзади нас там никто нам в спину не дышит. Так, здорово, золотой. Золотого мы сейчас убьем. Так, и все, мы победили! Очередную третью катку и э, переходим к заключающей четвертой катке. Шу. Так, новая каточка у нас. Э, вот. Новая катка, новая жизнь, новая Приколдесы, новое. Все, короче, все у нас новое. Э, строимся. На цент На цент строимся Так, по-быстрому сейчас лутаем этот сундучек Нам сейчас нужно О, повезло Это хороший лут прям выпал Так, ладно, вот так вот сделаем ой ой Если б я сейчас упал, блин Было бы очень-очень плохо Ведь Такой крутой старт Терять не очень хочется Вот так вот делаем так, хорошо, лук у нас попался зачарованный. Хорошо, так, это сюда, это сюда, сюда. В принципе, неплохо. Ты что делаешь, братен? Братен? Так, а, нифига. У меня такой уже нагрудник имеется. Я обкакался, думаю, меня сейчас тупо убьют. Если бы меня убили, то... Я бы реально немножечко расстроился, потому что... Такие вещи терять, ну, блин, ну, это уже такое себе. Так, тут кто-то опять ко мне лезет. А, он лезет наверх. Ты смотри, какой коварный. Так, сейчас мы тоже полезем наверх. пока я надеюсь, что он нас не видит, наш ник. Ну, реально не видит. Я же на шифте, гениально. Так, подкидываем под себя зелечку. Он поднялся еще выше. Да что ж ты за человек-то такой. Так, он чистит резы. Здорово, здорово, здорово, брат, здорово. Что ты там? Запрыгнул. Упал. А фиг было на самый верх лезть. Ну реально. Так, тут кто-то лазает по центру. Он даже не понимает, где я нахожусь. о, -о, -о, -о. Сочувствую, до свидания. Она выжила, что? Так, главное, чтобы ко мне никто сзади не подошел. Ладно. Все, избавляемся. Человека одного. Седаем golden apple, потому что со здоровьем у нас что-то не очень сейчас прет, Не очень прет. Так, ну блоки можем сюда поставить. У нас же брату нету. Вот в чем прикол. Так, второй челик, последний тут уже сюда подбегает, братан. Ну тебе жопа. Сам согласись. Согласись со мной, тебе жопа. Ну зачем ты побежал вот так вот? Ну у тебя все равно нету. Не будет шантов, шантов. У тебя не будет шантов. Ты меня понимаешь, братик. Ой, все. У него нет шантов, он просто упал. Ну что, ребята, вот последняя катка у нас закончилась. Ну и переходим к прощанию. Ну что ж, вот, ребята, уже видос подошел к концу. Если тебе понравился, лайк подпишись на канал, пиши в комментариях, что мне еще снимать на мой канал. И. Скоро будет уже новые видосики вместе с игрой, и не только. Поэтому э, подписывайся на канал. Э, да, я уже это говорил. Ну без разницы. Пиши свой комментик и, в принципе, все. Пока.